Во имя Отца и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вот, поздравляю с праздником наступающим, с Рождеством Христовым. И в этот день мне хотелось бы поговорить о таких качествах, которые, наверное, больше всего э, выделял Господь наш Иисус Христос, Спаситель, Он выделял прежде всего в человеке доброту и любовь. То есть без любви у нас ничего не может вообще быть доброго хорошего на этой земле. Любое качество, которое в человеке воспитывается, если оно не имеет в себе любви, оно уже искажено. Оно не несет в себе э, ничего доброго практически. Мы как-то устраиваем свою жизнь и строим отношения между собой и частенько не задумываемся о том, какой это труд. Быть добрым и любящим, скажем, мужем, женой, родственником, братом, сестрой, сыном, матерью, отцом. Это великий труд. И когда у нас это не получается, мы огорчаемся. Оказалось а бы, ведь это просто на самом деле. Что мешает нам быть добрыми? Что мешает нам любить? обращаем внимание на простые, обычные вещи, которые нас окружают. Нам чего-то не хватает каждый раз. Мы постоянно стремимся чего-то улучшить, углубить. Мы как бы смотрим на этот мир потребительски. Мы у Бога просим прежде всего чего-то такого, чего вот нам здесь сейчас нужно. Я бы не сказал, что так устроен человек. Это искажение, которое мы в себе имеем. И, наверное, стоило бы задумываться об этом почаще. О чем, всем, о чем мы просим Бога? Что мы имеем, если у нас не хватает обычной, обычного душевного тепла для своих близких? Ведь не зря же говорят о нас, допустим, но ну, любить э, на расстоянии очень легко. Дальних родственников мы любим, они приезжают не так часто. Когда задерживаются у нас в гостях. Мы уже любим их. меньше, сложнее. А сосед, который рядом живет, его сложно любить. Он дрель не отдал, не отдает так долго. А того соседа еще сложнее любить. Он в долг взял и тоже не несет что-то. И еще чего-то не нравится нам. И мы же видим вокруг все, за собой только не замечаем, что мы сами не очень удобные. Вы знаете, я столкнулся с таким... Удивительным явлением, что вот в нашей стране у нас православная страна, по сути мы вот оплот православия, у нас самая э, большая церковь по количеству, одна из поместных церквей и вот русская э, православная церковь, на небольшое количество имеет христиан. И между тем, у нас в обществе ну, явно не хватает любви и доброты. Я особенно это ярко э на контрасте почувствовал, когда вот э мне приходилось перемещаться из страны в страну, уже имея э вот это повреждение на ноге, э где бы я ни находился, в каком аэропорту, кроме Шереметьево, когда приехал сюда уже в Россию, вернулся, э мне на каждом углу предлагали помощь. Постоянно обычные люди, которые мимо шли, 10-20 человек могли спросить, если я в самолет все же поднимался сам, то обратно меня обязательно встречали уже с коляской. Не спрашивая у моего, нужно не нужно, но уже специальный человек был представлен, который привезет меня по всем этим пунктам. Приехав в Шереметьеву, меня ни разу никто не спросил, нужна ли какая-то помощь. Не только кто-то из людей, кто находился там в аэропорту, но даже люди, которые работают в аэропорту, вроде как у них должен быть такой вопрос. но, наверное, служба же не только там в Сингапуре или в Таиланде там. Малайзии, может быть, такая служба в аэропорту, у нас тоже должно что-то подобное быть, какой-то штаб. Вот. Ну, почему у нас это не работает? Механизм доброты какой-то сломался, что ли. Я не к тому, что мне так уж необходимо это было. Нет и нет, и это, я же такой же русский, как и вы, Нет, нету, и слава Богу, как так явьюсь. Мы все так живем, вот. А просто вот этот контраст, он бросился в глаза. И он не может быть ведь только в Шереметьево. Он же ведь во всей стране у нас так получается. Если там, ну, и, наверное, в других местах примерно так же. Да, у нас иногда где-то мы там проклевывается у нас доброта, но сколько людей мимо проходит, которые нуждаются в нашей помощи и этой помощи не получает. От чего такое происходит? Я много раз об этом задумывался, и мне почему-то приходят мысли, что вот это происходит, потому что мы не имеем должной благодарности. Нам кажется, что Бог нам чего-то не додает. на самом деле мы можем это оценить, что мы имеем много, когда чего-то лишаемся. Вот самое простое. Вот скоро будет месяц, как я лишен возможности ходить. Я четко понимаю, что как это хорошо, просто ходить. Слава Богу, что я надеюсь, что я все-таки смогу уходить через пару месяцев после операции, может быть. Но суть не в этом, ярко, опять же, на контрасте начинаешь понимать, что не замечаешь того, чего имеешь. Мы дышим в полной легке здесь. А сколько людей имеют заболевания, астмы, задыхаются, но мы за это не благодарим Бога, что мы имеем возможность дышать чистого мы из-под крана здесь, в нашей стране, можем набрать воду и пить ее. В других странах, где я бывал такое, даже представить невозможно, что можно из-под крана воду пить. Или даже просто скипятить ее и пить. Нельзя, отравишься, никто этого не делает. А у нас можно, потому что у нас еще что-то осталось такое. Почему мы за это Бога не благодарим? Отсутствие благодарности, наверное, не дает нам быть в конечном итоге достаточно э, добрыми и друг другу. Вот сегодня великий праздник, Рождество Христова. Мы здесь собрались, чтобы вот, ну, мы собираемся за столом, например, когда вот у нас у близких день рождения. Вот. А тут день рождения у самого близкого. Нам, нам ближе просто никого нет. Если когда, ну, куда мы идем, когда нам некуда идти. Куда мы идем? У кого мы что просим, когда нам нет где попросить? Мы только у Бога это можем попросить. И вот сегодня мы здесь вот на этом самом дне рождения так вот, давайте по-простому это назовем, чтобы помолиться все вместе, в каком-то диалоге поучаствовать, чтобы радостью наполнить свои сердца. И хотелось бы всем пожелать, что вот в это Рождество Христовое, наступающее новолетие, вот, у нас в сердце скапливалось доброта, чтобы мы были благодарны Богу за то, что мы имеем, а имеем мы гораздо больше, чем даже заслужили, вот. и чтобы благодарность Богу наполнила сердца нашей добротой и любовью друг к другу. Рядом живем. вы ну, все это знаете, то, что, то, что я имею в виду то, о чем я говорю. И самое главное, что в наших силах это сделать, но вот чего-то не хватает, чего-то где-то вот мы недополучаем что-то, поэтому недодаем. Недовольны, недовольство, отсутствие благодарности. Нет благодарности Богу, соответственно, родители недовольны детьми, дети как будто считают, чего-то недополучили родители, отсюда, соответственно, Воспитание. Вы знаете, мы вот старшее поколение, мы, наверное, последнее поколение, которое э, слушало своих родителей, реально. Большинство детей, которые сейчас растут, они родителей не слушают. Мало того, мы, наверное, первое поколение взрослых, которые детей своих стали слушаться. Вот так вот, как будто вот они чему-то значат. Но такого же не было раньше. Кто сильно уделял нам а, какого-то вот, внимания вот, о том, что вот, мол, мы что-то значим? Мы еще ничего не значим. Маленький, за нашему было что-то решать. Дети же, которые сейчас растут, они имеют гораздо больше прав. Получается. Они ведь ничем не умнее, не лучше нас. Но что-то изменилось в мире, что-то произошло. Так будем же давать братья и сестры, нести добро рядышком находящимся, с тем, с которым сложно. Вот. Для этого нужно иметь терпение и благодарность Богу за то, что мы имеем, за то, что Господь нам дает. И и дает лучше. Богу нашему славу. Аминь.